Так. Настоящие подруги. Это попросила меня э, снять э, одна девочка в социальной сети, ну, с интернета, которая мне задает всегда вопросы э, о настоящей дружбе. Конечно, Карина, ради тебя э, я сделаю это, ну, расскажу об этом. И поэтому, как я представляю лучших подруг? Это мое мнение, ваше мнение в комментариях. Вот. Я так понимаю, что лучшая подруга – это не та, которая пойдет налево или направо и расскажет твой самый сокровенный секрет. Вот, например, как-то так. Как так. Ой, прикинь, Марина. Ой, прикинь, Катя. Я сегодня узнала, что моя подруга вообще фанатеет от Джастина Бибера. Только никому не говорите, потому что она это просила мне, меня не говорить никому. Вот представьте, она попросила никому вообще не говорить. Это значит не какой-то Марине, Кате, Маше, Даше. А только ей лучшей подруги. А она уже пошла и всем рассказала. Я не знаю, бывают разные подруги, которые из-за этого расстраиваются. Хотя бы я, хотя хотя я бы из-за этого расстроилась. Потому что ну, так некрасиво сдавать секреты лучшей подруги. И тем более ты ей всегда доверяешь. Вот. Ну, и я так подумала, что это не уже не настоящая подруга. Настоящая подруга это, которая, наверное, ты скажешь ей или секрет, или какую-то тайну, или вообще придет в любую минуту, когда тебе будет сложно, и не пошлет тебя, и не скажет, вот, у тебя дома или что-то еще. Настоящая подруга это, которая всегда в любую минуту будет рядом с тобой, или что-то еще там случится с тобой, или как-то ты что-то потеряешь или что-то она будет переживать за тебя или что, или э, будет стараться меня э, поддержать вообще а не то что э, например э, говорит э, девочка лучше своей подруги прикинь я потеряла моб мобильный очень дорогой iphone что нам сделать? И она плачет. Да? А подруга? Ну и что? Ну и потеряла. Ну и что? Это же мобильный и все. Это бывают очень черствые и грубые подруги. Я бы с такими вообще бы не дружила. Вот что значит дружба. Дружба это то, что самое лучшее на свете. Наверное, это когда твоя лучшая подружка не сдаст, не предаст, и личный секретом или что-то еще не разболтает своим языком. Вот что я так думаю. Потому что даже нет слов. Есть э... плохие подруги. Но единственное, что я вам скажу, подруг не выбирают. Вот. И поэтому... Я думаю, это так. Вот. Подруг никогда не выбирали и не делили, ну, как бы не сравнивали по характерам. Или что-то еще. Вот, подождите секундочку. Или что-то еще, я не знаю. Я лично так думаю, что подруг никогда не выбирали и не выбираю до сих пор потому что они разные и вот э, мне много приходило от э, которые живут в моем городе тоже девочки вот такие листочки вот. да и еще одна новость я вам даю свой скайп Скайп у меня называется Bloom 990512, не удивляйтесь, что логин Bloom, потому что в 2007 году это он был создан, и я была такая, тогда маленькая и фанатка Винкс, вот, поэтому если хотите, общайтесь со мной обязательно, если вам хочется, потому что многие задавали мне такие вопросы, и вот я решила вам с вами поговорить, вот. Так что, забавляйте и запомните, лучшие подруги это те, которые никогда не сдадут. Просто не понимаю таких подруг. И я вас всегда люблю, my friends. Пока.